Всем привет! Привет, друзья, подписчики, гости канала. Решил наведаться на пасеку свою. Вот мой дворик. Не было уже полтора месяца. Снега много. Решил посмотреть. Снега конечно Ройчик. Вот мой охранник. Рой. Привет, мальчик мой. Привет, Рой, иди сюда. Иди. Рой, иди сюда. Ой, ты мой кабанчик. Иди сюда, Ройчик. Ройчик, Ройчик, иди сюда. Иди сюда, иди. Опа. Рой, ой, ты. Рой, Фу. стой. Вот какой радый. Ой, ты мой малыш, привет. сейчас тебе гостинцев дам. Привет! Вот такой у меня охранник на пасеке. Пасека ограждена по периметру шифером. И вот такой охранник у меня здесь. Снега, конечно, Немедленно. Валится мой домик столярный. Да, снега конечно немерено. Надо сейчас брать лопатку очищать. Ройчик тут мне натоптал дорожки целые. Видно, бегает. Ну снега, конечно, нифига себе. Надо брать лопату и откапывать. Ули мои. Полностью засыпанная. Ей, фига себе. Сейчас буду работать. Ладно. Ну что ж, почти три часа откидывал снег. Реально было первый корпус. Улики стоят на шлакоблоках. И первый корпус полностью в снегу пришлось откапывать, потому что так как у меня вентиляция идет э, только через литки, то получается у меня практически снегом было все завалено, тем более снег мокрый, пришлось откидывать. Сначала взялся с энтузиазмом откидывать полностью вокруг улья, а потом смотрю, что не успеваю по времени, да и Ноги ну, реально намочились, замерзли, мокрые пришлось перебываться. Но откопал я свою пасеку, все хорошо, литки не забитые, несколько подмора глянул, подмора нет. Ну есть, естественно, но не, не критически. То есть допустимо. И как бы вентиляция есть, пчелки гудут. Что мне нравится у меня карника? Реально Слушаешь ухо по столе и не слышно. И такое впечатление, что пчел просто нет. Реально Как-то стремновато. Но в итоге приходится по ули чуть ли не стучать, бить. И они просыпаются. Насколько они тихо входят, такой ванабиоз. Такой крепкий что сидеть очень хорошо. В принципе, и по кормам по весне видно, что корма израсходует карника довольно так неплохо. Кстати, племенной материал мы его уже прошли. Все нормально. Пока все зимует. Вроде бы без происшествий. Есть, конечно, у меня со всей пасеки два минуса. Один минус это был отводочек. Ну, Я изначально... Не буду кривить душой. Не покладал на него большие надежды, в принципе. А один пропал отводочек. Мед есть, не от того, что меда нету, просто осыпались. И, ну, не знаю, в принципе, у меня и бывает меньше отводки, хорошо зимуют. А эти как бы не очень что-то. Так что, ну, я считаю, что минус два, ну... очистил литочки видно пчелки вылетали потому что есть опорожнение на снегу в принципе видно пятна можно глянуть 73 вот вот как они сидят 1 2 3 4 5 6 вижу 6 улочек вот это они перешли у меня во второй корпус Сидели на нижнем В принципе видно, что сидит клуб хорошо Карники, тихо, спокойно вот, вот так у меня просто крышка Многие спрашивают Фанера, пенопласт двоечка Фанера четверка, алюминиевый лист И вот так все на хлопочку Вот, никаких наростов Ничего нету, никаких пленок, клеенок Меня все устраивает а Как видите, то есть это не то, что я выбирал Реально открыл первый, сейчас еще открою Рами, рамочки сухие, нету вообще влаги, и при этом, что я не вытаскиваю э, крайние рамочки, э, вот как есть, то есть без всяких манипуляций, съемок, монтажа, то есть вот так они сидят, возле передней стеночки, вот, возле передней стеночки, и туда, до заду как бы к задней стенке еще далеко им полностью этого хватает то есть, вот чем мне нравится карника она, да, она сама по себе сила у нее небольшая она средней силы ну такое чувство по весне что эти три рамочки 4-5 рамочек, можно таскать до доходяга, а эта тяга с приносом пыльцы и нектара взрывается мгновенно и э, реально у нее резвый очень старт. Кто бы там что не говорил, но это, ну, по крайней мере, моих условиях. Может, потому что у меня лес вот за забором. Лес, вокруг лес, там поля, яры. В принципе, я уже показывал, весной еще покажу. И вот так Карника сидит, и я не переживаю за корма. Оставил корпус подсолнечного меда, это корпус подсолнуха. Все, вот и вся вентиляция. Нету сеток у меня. Хотя были раньше, давным-давно в начале сетки, ну, как-то чуть-чуть. Ну, когда делал новую партию, даже не задумывался о сетке. Не знаю почему, Ну, в планах следующая партия ульев будет, там планирую на сетке. Сделать сетку, попробовать сетку. Ну, меня и в моих этих улях устраивает зимойка, зимовка, так как ну стенка 25-ка, проваренные парафины. Покрашена водомульционка. Водомульционка вот уже четвертый год, по-моему. Или, да, видите какое состояние. То есть облазит. Вот тут на летках, конечно, на прилетке, где снег сразу отходит. Этот корпусу два года, вот краска, по-моему. Этот самые первые корпуса. Но водомульционка стоит дешево, как бы. Ее обновить с не составит труда. Так, давайте глянем, что у нас 171. Вот. Аналогичная картина. Одна, две, три, четыре, пять, шесть улочек. Это то, что сидят сверху. Видите, все одинаково. Никаких пленок, никаких... Как бы... Вот здесь, тут чуть-чуть от видно есть. Э, как бы... Чуть-чуть влага наверное, была. И рамки подсвели. Ну, не критично, не черные. Рамки, пчелы сидят... Вот можем ли она здесь? Тут у нас... А, это пчелки. Я чистил. Номер 12. Вот. Тут так сидят. Ой, там у меня рамочка что-то сбилась. Ну, тут сидят раз, два, три, четыре, пять, шесть. Тоже на шести. На шести клуб. И вот сидит посередине вот такой. Без всяких... Рамочки у меня ввер вверху. Я видео снимал. Рамочки у меня, верхний корпус медовый, как правило, полномедные рамки. И в последнее время я зимую на подсолнухе. В принципе, вот так мы зимуем. Открытая улья, нижние, открытые литки, вернее, нижние только литки я зарешечивал от мышей. Мыши в этом году особенно вообще... Вот, когда я их слушаю, прислоняю ухо к клетку и слушаю. Реально ничего не слышно, приходится стучать. Не знаю, слышно вам? Ого. Угу. Ого. О. И пчелки. Класс! Вот чем мне нравится Карника. Молодцы, пчелки. У меня Карника с Австрии с Германии. Племенной материал. Был Пешец, Тройзики. Сейчас у меня от Сергея Рауша есть. Тройзик 10.75 от Евгения Рудя. Имкерде. Женя. Есть тоже Тройзик 10.75 от Карла Пернера. Ну, в принципе, материал разный. Мой товарищ... Денис Фадеев мне поставляет маток Ну, раньше брал и не у него, других людей В этом году мне еще Иван Михайлович, спасибо ему доска присылал маток Ну, в принципе, вот это такая картина Вот такая картина Так, Аккумулятор раздражается, снега реально много не был полтора месяца вот такая пасека ну что, всем пока покажу себя Нос красный, ставьте лайки подписывайтесь на мой канал уже язык даже заплетается хотя на улице погода скверная какую то сырость такой, ни снег, ни дождь и как-то аж противно ну ничего пчелок навестил был я здесь в последний раз в начале января 5 по-моему в принципе я не сторонник вот этих флешмобов показывать как зимуют. стараюсь на пасеке зимой появляться редко особенно в морозы потому что вот эти лишние движения стуки это все для пчел не очень хорошо ну вот так как надо хоть и надо наведываться посмотреть на пасеку что здесь как как они зимуют то надо надо наведываться вот откинул приехал снег ну все всем пока с вами был Иван Фабро, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, всего вам хорошего, пока, друзья.